Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет пересадка цин -видиума. Это красивейшая орхидея. Считается королем орхидеи. Приготовлю при вас грунт, пересажу и расскажу, как я за ним ухаживаю. Он только недавно у меня отцвел. Вот последний цветонос. Сегодня я его обрежу. Ну, цветонос я ему просто сейчас стригу. И посмотрите, как он у меня красиво цвел. Какие крупные цветы. Вот просто-просто красота. Хочу, конечно же, чтобы он опять зацвел. А вот этот симбидиум, он у меня еще цветет. Вот, но он поменьше, но я смотрю, что у него... Ну, как бы пересадка-то нужна уже, потому что уже корешочки. И вот, смотрите, видите, новый рост идет. То есть все хорошо. Для большого цимбидиума я приготовила керамический горшок. Вот такой вот он высокий. Ну, вот здесь вот небольшая такая есть как бы шейка, ну, заложена. Ну, здесь она совсем немного заложена. И то есть если следить, чтобы у него корни вот если не разрастутся, то есть он легко отсюда выйдет. Ну, я его теперь пересаживать года три отсюда точно не буду уже с этого пашпо. Там имеется конечно дренажное отверстие. Сейчас я насыплю туда керамзит. Керамзита я вот так насыпала, хорошо в общем-то. Почему я керамический горшок выбрала? Потому что вот он неустойчивый, у него очень тяжелые листья. Особенно, когда цветоносы были, он у меня падал, он просто не стоял. Я его поставила вот в такое кашпо и еще ко мне сюда наложила, чтобы он не падал у меня. Теперь я это все разобрала. Сейчас посмотрим корни. Сейчас я достану и приготовим грунт. Ну, сейчас посмотрим на корневую систему. Вот только получится ли мне его оттуда? Вообще корни просто очень разрослись и очень тяжело. Не хочет идти. Ну, конечно, они и здесь уже корни. Хорошо разросся ружочек, ну вот кое-как я его вот покрутила, покрутили, смотрите, у него здесь одни-то корни и корешочки хорошие, очень хорошие, смотрите, вот у них новый рост идет у корешочков, все прекрасно, даже не буду требушить, вообще не буду требушить его. Вот как он есть, я его просто посажу и все. Я считаю, что там и где он рос, где его выращивали, там все-таки питательные вещества есть какие-то, все равно есть. Я стараюсь не убирать магазинный грунт. Если корни, конечно, хорошие, грунт не обязательно убирать. Здесь я смотрю вообще кокосовые вот чипсы. Что я ему и приготовила. Я ему купила сегодня мешок мелкой коры и уже размочила кокосовые чипсы. Смотрите, вот видите, какой фракции такой вот хороший. Как раз вот он находится вот в таком вот сидел. Я хочу здесь добавить уголь древесный и мелкой коры. Все это перемешаю и посажу своего красавца ну, вот купила такую кору ему не стала <смех> мелочиться но у нас в принципе она и не продается а, в маленьких пакетиках только большие мешки и просто ему смешаю и все и как раз будет то что нужно Видите? И туда еще добавлю древесный уголь и удобрение Осмокод туда еще добавлю. Добавлю сейчас угля. В общем, нужно создать более подходящие натуральные условия так как видео растет в стволе в дупле дерево, и у него в принципе горшок не обязательно делать прозрачный он очень хорошо живет и в керамике ну, в таком темном горшке и добавлю осмоход удобрения длительного действия такие шарики ну при пересадке его можно вот так вот мешать с грунтом, либо под корень туда потом присыпать да земелькой. А при сезонном его просто поверху можно посыпать и все, и когда поливать будете, он туда проникнет в почву. То есть я цветочком однолетником тоже его добавляла. Помощник, как всегда, наблюдает, что я тут делаю, Балюня, вали! Зайчик. Ну, а директор, как всегда, в отпуске. Ну вот, керамзит насыпала. Теперь я добавляю. Такой хороший получился такой субстрат. Ну, вот две горсточки, я думаю, пора ставить. Ох, еще можно убрать. Высоковато сделала. Парень-то большой. Ему этот горшок, кстати, вообще классно будет. Он хоть падать не будет, потому что у меня цимбидиумы уже на улице растут. Я их не заношу. У нас, кстати, вчера вообще 28 было градусов тепла. Это что-то нонсенс какой-то был, А вот сегодня уже где-то 14 градусов и холодный ветер. Но ночью обещаю где-то... 4 градуса, но цимбидиумом эти перепады очень хорошо. Они как раз-то и будут закладывать цветочные почки. И следующая неделя, там конечно днем у нас 20 градусов, 21-22, то есть прекрасно. И для цимбидиума конечно нужна кора вот такой вот мелкой фракции ему не нужна вот эта вот как допустим полинопсисом да покрупнее можно то есть видимо желательно помельче. ну вот так вот еще кокосовый положу красота думаю он сейчас оценит мою пересадку О, директор оранжереи пожаловал тоже Проверить, как обстановка. Ну вот так перевалила свой я цимбидиум. Один, второй перевалю чуть позже. И потом вам видео как-нибудь покажу, как они у меня растут. А сейчас вам расскажу, как я за ним ухаживаю. Для цимбидиума, конечно, тоже такой рассеянный свет, непрямые солнечные лучи. По месту расположения у меня он стоит на восточной стороне то есть утром попадает на него солнышко не сильно так что не обжигает ему листья и все а потом он просто стоит при дневном освещении на улице у меня стоит в тени получается я сейчас покажу где он у меня будет стоять и конечно немаловажным для него является полив я его поливаю конечно если жарко то я могу его поливать через два дня, ну если жарко, это в том случае если у него горшок пересыхает. А так в основном я орхидеи вообще поливаю раз в неделю у меня получается. То есть полинопсис получается раз в неделю, а эти получается два раза в неделю. И также удобрения для орхидей я поливаю, ну сейчас при пересадке я ему добавила еще осмоход, я думаю лишний не будет. Так как он любит, конечно, питательный грунт. И самый важный момент, чтобы цимбидиум свел. Нужно ему создать условия такие, что, например, ночью было прохладнее, а днем, ну, то есть жарко, ну, тепло. И вот как раз у нас сейчас погода такая и позволяет. И вообще они у меня на веранде было еще даже прохладно, у меня цимбидиумы здесь стоят. То есть, я думаю, это тоже спровоцирует появление новых цветоносов. По крайней мере, буду на это надеяться. А сейчас я вам покажу, куда я его поставлю, где он у меня уже стоял. В общем, вот здесь у меня стоят симбиумы. Второй сюда поставлю. И все. Но сегодня, я говорю, у нас прям прохладно. Но им хорошо. Видите листья какие хорошие? Желтизны никакой нет. Ничего не сохнет. В общем... Выглядят они хорошо. Видно даже по листве. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.